И в этом видео мы с вами поговорим о звуковой стороне речи. И будем выделять в словах нужный нам звук. Итак, меня зовут Олеся. Меня зовут Олеся. Или как? Тебе тоже Олеся звали? Давай, не хитрее. Не играйся, давай. Как тебя зовут? Меня зовут Андрей. Так, дальше что? Сколько лет тебе? Пять. Пять лет. Для чего ты здесь сегодня у меня? пришла на занятия или куда-то... Я хочу научиться читать. Хорошо. Вот чтобы научиться читать, знать буквы, нам нужно обязательно знать еще звуки этих букв. Но находить их нужно. Это речевые звуки. Вот сегодня мы продолжаем знакомство с буквой А и будем говорить о э, звуке А. Итак. Вот сколько картинок у тебя, посмотри. Выбери те картинки, которые нам нужно, можно положить в корзинку. А положить нам в корзинку можно только те картинки, название которых есть звук «А». Ну-ка, какие это картинки? Ну-ка, находи любую. А. Подожди, что «А»? Называй слово. «Яблоко». «Яблоко». Подожди. я Ага. Есть здесь звук «А» где-нибудь? Яблоко. Подумай. Последний. Последний есть. А еще есть в начале и середине. Угу. Молодец. Уже находишь. Это очень важно. Еще какую-нибудь картинку давай находимся. Елка. Ёлка. Ты когда произносишь слово, то не думаю, что обязательно в начале слова этот звук А будет. Он не будет, не может только в начале быть. Он может быть в середине, в конце. Подумай. Елка Ёлка. здесь. Здесь. Ну где звук а в начале есть или Но он вообще? Елка. Ну. посередине. Ёлка. Ёлка. Точно посередине. Угу. Есть точно этот звук. Да. Есть, так. Но я думаю, что он, наверное, все-таки в конце. Помогаю тебе. Он есть, ты его находишь. Слове молодец. Вот сюда. Хорошо. Фиалка. Фиалка. Фиалка, да. Здесь есть звук А в этом слове. Посередине. Посередине умка, разумка. Молодец. И в конце тоже есть. В корзину добавляю, помогаю себе вот сюда. Так, еще вот они у нас два две картинки с названием слов. Давай думать, здесь, где здесь у нас Аделия? Здесь, здесь шар у нас есть. Шар. Шай. Шарик вот такой у нас шарик. Шар. Есть ли в этом слове звук? А шар шарик просто шар есть звук? А или нет? нет. Серединке есть. А, Не догадалась. Серединки? Да серединки есть. Дальше следующее слово. Еще у нас вот такой картинка. Название называет это что? Вот он у нас, апельсин. Есть ли в этом звук «а» слове или нет? Апельсин. Есть или нет звука? «а»? Апельсин. Первое. Есть. Вот, молодец. Уже все лучше и лучше, понимаешь ты, что а есть его. И называешь даже в какой части слова. А так, ну поправь. Абуз. Здесь. А вот здесь есть? Сейчас. Есть ли здесь звука. «А»? По Посередине. Арбуз. А, в конце. Угадываешь? Сейчас, подожди. А, я вспомнила, где я сейчас тебе скажу. Арбуз. Где Первая. Первая, молодец, умничка. Умница. Я хотела сказать. Вот сюда, вот сюда, вот сюда мы добавляем, в корзинку соединяем. У и у нас... Да, все, у нас получилась целая корзина фруктов, да, здесь и другие картинки есть, не только фрукты. Все. Поправить мне хочешь? Тоже. Эстетический вкус, да, имеешь ты, молодец. Умка, разумка. Молодец, что мы сегодня находили в словах? Какой звук? А. А букву какую? Найди мне нужную букву к этому звуку. Ну-ка найди. Среди вот этих. Букв да. мы сейчас будем искать нужную нам ой ой. ой, ой Ой, ой, вот они Так, я найду находи вот. вот она Так, отлично И Вот она момент. Обозначается звук вот такой буквой а Вот чё такая чёрная? она чёрная. Потому что черная Это когда в тексте Текст обычно каким цветом? Черным А это красный цвет она имеет А почему я тебе рассказывала, между прочим Красным цветом обозначаем. Гласные обозначаются красным. Угу. Так, ну разворачивайся, разворачивайся. Все молодец, хорошо сегодня позанималась. Если видео наше было вам полезным, подписывайтесь на наш канал. И ставьте лайк. И ставьте лайк, молодец, так, Умка. Это мое.